Министерство финансов совместно с Банком России представили законопроект о регулировании криптовалют и ICO на территории государства. В текущую версию норматива пока не включено регулирование оборота криптовалют, однако этот вопрос будет рассмотрен на следующих этапах. В законопроекте установлены нормы регулирования в России майнинга и привлечения средств через ICO, по словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева. При составлении законопроекта министерство старалось избежать соблазна отрегулировать оборот цифровых активов так же, как финансовые рынки, применяя более сдержанный подход, по мнению Моисеева. Появление такого инструмента, как ICO, стало ответом на усложнение системы привлечения финансирования в мире, в частности, усложнение организации привлечения средств через IPO и нишу пабликафферинг, первичное публичное размещение акций, в связи с этим, по его мнению, жесткое регулирование для ICO создавать нельзя. Итак, основные положения закона проекта. Классифицировать криптовалюты и криптотокены как имущество Минфин предлагает ввести понятие цифрового финансового актива и приравнять его к категории иного имущества в эту категорию. Согласно гражданскому кодексу, также попадают, например, безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги или имущественные права. Установить лимиты для ICO сумму привлекаемых в ходе ICO средств предлагается на первых этапах ограничить 1 миллиард рублей. А неквалифицированным инвесторам при этом разрешить инвестировать в токены не более 50 тысяч рублей также предлагается создать специальный депозитарий для хранения смарт-контрактов а организаторам ICO на добровольной основе раскрывать информацию о проекте и целях сбора финансирования. Признать майнинг предпринимательской деятельностью в законопроекте вводится понятие цифровой транзакции и распределенного реестра. Майнинг определяется как предпринимательская деятельность. То есть заниматься майнингом смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Предполагается также взимать налог на майнинг по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности. Ранее во время обсуждения министр финансов Антон Силуанов назвал имеющийся текст законопроекта «рамочным» и нуждающимся в доработке, тем не менее участники дискуссии считают, что к разработке закона нужно привлечь опытных участников рынка, которые имеют опыт работы в этой сфере, финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года. Напомним. Днем ранее свою версию законопроекта также представила Российская ассоциация криптовалюты блокчейна Ирака ИБ под управлением советника президента России по интернету Германа Клименко.